Всем привет! Смотрел пасеку и слышу летит вертолет. У меня тут под деревом стоят отработанные ловушки, которые буквально пару дней назад словились в раи, и я их пересадил, а ловушки поставил просто под дерево. И вот прилетел в рой. Это, кстати, уже, по-моему, третий рой, который ко мне прилетает прямо на пасеку. Я вам повесил рамку, но они на рамку не летят, а летят вот в ловушечку. У меня... Ой, видно, что как бы небольшой, Ну, тем не менее, на моей пасеке практически все отводки как бы и я их пересматриваю, у меня как бы и не видно нигде, чтобы так что в принципе вот так с этим районом это уже восьмой рой который у меня в моем арсенале и кстати Повесил на крышу, вернее затянул на крышу нуклеус, ну как бы на 8 рамочек, он не нуклеус, а. вот, и буквально тоже сегодня там начался активный лед, тоже пчел, подозреваю, что и туда прилетит. Когда соберется, поставлю его где-то на ящичек вот там, пока он не облетелся. И он через день пересажу его. Он успокоится. И он даже в эту ловушку пытаются некоторые зайти. Класс! Это у меня за все время, это первый, по-моему, раз, что как бы просто поставил ловушки на пасеке. Ну, я поставил их просто для отстоя. Планировал перевесить, но... Походу даже и так они работают. Ловушки, как всегда, у меня с отходов USB, разного дерева с поддонов. Это с прессованного картона. Крыши и вот, вот такие пленка и крыши это уже более капитально с этого, с алюминиевого листа с типограф, типографией по моим наблюдениям все равно с чего ловушка USB не USB DVP фанера э, им все равно они могут по ходу где им понравилось туда и полетели так что плюс один все всем пока